даже не договоры, это даже не знаю, вот просто быть марионеткой, вот. цель была такая, поэтому я не думаю, что если, конечно, сила моя такая, что должна сделать из меня, меня марионетку, которую не будет думать. Ну... До да 90 процентов таких сил, в иллюзии не впадайте. Кто сказал, что человек интересен сам по себе? Человек это механизм, как Татьяна рассказала, человек этот механизм для отработки определенных навыков. Ради человека ничего не делается здесь. Если человек хочет добиться своей собственной свободы, он должен позаботиться о себе сам. Но понимая при этом, что никто ему помогать в этом вопросе не собирается, и как раз наоборот, силу своих Наставников назовем это так, да, нужно просто научиться использовать с выгодой для себя, подниматься до их уровня и разговаривать с ними на равных. А для этого нужно знать столько же, сколько они умеют, столько же, сколько они иметь, такой же уровень мышления, как и они, а пока этого нет, претензий беспочвения. Надо просто понимать, да, в настоящий момент я, к сожалению, слишком слаб, даже по сравнению с той же демонической сущностью они могут иметь надо мной власть. Да, есть силы, которые оберегают от такого несанкционированного взятия сознания. Но, тем не менее, мы говорим о потенции. Потенция их значительно сильнее, чем моя. А это о чем говорит? О том, что я со своей слабостью не должен предъявлять претензии к окружающим. Я должен понимать, если я чего-то не догоняю, значит это повод мучиться. Это повод развить свое сознание такого уровня, когда я с тем же демоном сойдусь в одной битве и заставлю его слушать меня. А пока этого нет, это просто надо понимать как, как объективную данность. Ну, вот так сейчас есть. Очень обидно, очень противно, но так есть. А это значит, это выстраивается в вектор, вектор развития. Либо это вектор развития, который позволит значительно превысить эту силу, или вектор развития вниз, который позволит просто хорошо спрятаться от этих сил. И Вот выбор всегда за человеком. Вот здесь у него точно выбор есть, в каком направлении двинуться. Он будет бороться, но не с силой, а с самим собой, который не может достичь этого уровня. Или он не будет бороться, он спрячется в толпе себе подобных и будет использовать коллективную, коллективный разум, коллективную массу как метод усиления себя. Это путь вектор вниз, путь вектор вверх, это действительно отказ от любой поддержки и развития себя, то есть отделить себя от рода, чтобы посмотреть, а что я вообще без рода стою? Я сам по себе чего-нибудь без рода стою mm -hmm. или нет? Знаете, вот так вот превентивно себя отрезать и посмотреть и сравнить, вот был до, вот было после. Да? Значит, дельта это и есть та самая сила рода, которая меня усиливала. А если выяснится, что это дельта со знаком минус, так стоит ли за нее держаться? Просто что чтобы что-то взвесить да? в реале, надо отсоединить ее от всех процессов, которые не дают возможности стабилизировать сознание, да, взвесить, что ты весишь сейчас, надо ее отключить от всех каналов питания и оттока. Вот, вот от этого и надо говорить, от этого и надо исходить. Ваша собственная система, это система, которая позволит вам адекватно оценивать свои собственные возможности прежде всего, а в зависимости от этой возможности правильно поставлять себе свои цели. Уже достаточно неплохо, что вы, у вас есть с чем сравнивать, они выходят на контакт, выходят на контакт. А это значит, что вы не остаетесь в неведении. Другое дело, из этих контактов надо научиться извлекать правильные выводы. Не просто мне это подходит или не подходит, это мало, надо еще понять, почему не подходит. И что мне надо сделать так, чтобы изменить ситуацию пугают, но для того и пугают, чтобы проснулся дух противоречия, может быть для этого, это искусственное усиление себя да, различными сущностями. Например, есть в христианстве такое понятие, как божественное присутствие. Скажите, а не одно ли это тоже? Присутствует при божественном присутствии. Ну, спросите, у христиан они вам скажут. То есть это сила, которая постоянно тебя ведет. И сознание, конечно, настолько привыкает к наличию этой силы, что перестает развиваться само. Но когда оно уходит, это божественное присутствие, тогда становится очень сильно очевидно, что ты стоишь сам по себе, а что ты стоишь совместно с божественным присутствием. И понятно, что ты в рамках этого божественного присутствия микроб. Конечно, хочется развиваться самостоятельно, но опять же, надо понимать, с каких стартовых позиций мы начинаем. Вот это очень важно определить, с каких стартовых позиций. Я точно не ошибемся с алгоритмом развития.